Компания «Квадро» представляет справочно-правовую систему «Консультант Плюс». «Консультант Плюс» — самая распространенная в России система, которую используют в качестве надежного помощника руководители, юристы, бухгалтера, кадровики. В системе более 20 миллионов документов. «Квадро» — разработчик базы по дагестанскому законодательству. Полная поддержка по установке, обновлению системы и консультации специалистов. Наш адрес — город Махачкала, улица Хизроева, 70 Б, телефон 55 -07 77.